Доброго времени суток! Вас приветствует канал компании Радиосила. Сегодня мы рассмотрим такую радиостанцию как Мегаджет MJ600+. Комплект у нас стандартный для большинства радиостанций такого типа. Это у нас непосредственно сама радиостанция, провод питания, тангента и монтажный набор из скобы и держателя под тангенту. Радиостанция работает у нас в себе диапазоне, имеет 240 каналов, как в нолях, так и в пятерках. Работает, как и большинство моделей, с напряжением 12-13 вольт. Мощность радиостанции у нас 12 ватт, так как эта версия не турбо. У турбовой мощность будет больше. Отличить их можно как по соответствующей надписи сверху, так и по наличию сзади радиатора у турбовой модели. Теперь поговорим о функционале. На тангенте у нас находится... Помимо клавиши передачи, три функциональные кнопки. Это переключение каналов вверх и вниз и активация спектрального шумоподавителя. Или как у нас в народе почему-то называют автоматического. На самой радиостанции у нас располагаются три волокодера. Разъем для подключения гарнитуры. Кстати, тангента у нас не взаимозаменяется ни с одной другой и имеет 8 пинов, то есть 8 штырьков. Помимо этого, на передней панели у нас находится большой дисплей и 8 функциональных клавиш. С тыловой стороны у нас находится разъем под антенну, провод питания и предохранитель на 5 ампер и гнездо под внешний динамик. Включается радиостанция верхним валкодером, он же отвечает за громкость радиостанции. Правый верхний регулятор у нас отвечает за ручную регулировку спектрального шумоподавителя, а нижний за переключение каналов. Возле регуляторов у нас расположилась функциональная кнопка. С ее помощью открываются дополнительные функции остальных кнопок. А при удержании нажатой включается фильтр высокочастотной составляющей звукового спектра в принимаемом сигнале. Далее слева у нас располагается кнопка переключения модуляции. Следующая кнопка отвечает за звук нажатия клавиш, а также за сигнал окончания передач. То есть если сначала нажать функциональную клавишу, а затем клавишу бипера, то после окончания передачи собеседник услышит звуковой сигнал. Следом идет кнопка DV, Dual Watch. Эта функция позволяет попеременно принимать сигнал с двух каналов, но в одной модуляции. Так что прослушать город, который чаще всего в FM модуляции, и трассу, которая все время в AM, вам не получится. Вторая функция этой клавиши – это активация сканирования в пределах одной сетки. То есть 40 каналов включается она. Также через функциональную клавишу. Сначала зажимаем функциональную и включаем EDV. Далее идет кнопка автоматического шумоподавления. Также, как я уже говорил, она дублируется на тангенте. При нажатии следующей кнопки на дисплее вместо каналов у нас отображается частота этого канала. Вот, допустим, частота 20 канала у нас 27, 205. Следующая клавиша CH9 позволяет быстро перейти на 9 канал если у вас включен режим 40 каналов, то есть одна сетка. Если же у вас многосеточный режим, то при нажатии этой клавиши переключаются сетки. Сразу поясню, что такое сетка. Грубо говоря, сетка это 40 каналов частоты. То есть у данной радиостанции 240 каналов. И чтобы не переключать, допустим, с 1 на 99, их разбили на сетки по 40 каналов. Переключаются эти режимы следующим образом. Выключаем радиостанцию. Зажимаем кнопку модуляции AMFM и включаем радиостанцию. Отпускаем кнопку. Теперь у нас отображается не CH9, а сетка D. И с помощью этой клавиши мы переключаем сетку. Если нажимаем, то мы видим, у нас частота меняется. Последняя кнопка у нас включает аттенюатор. То есть ослабляет принимаемый сигнал. И на дисплее у нас появляется соответствующая индикация. Также у этой радиостанции мы можем записать до 4 каналов в память. Они сохраняются у нас на последние 4 кнопки. Для этого выбираем необходимый нам канал. Допустим, выберем 15 канал. Частота у нас 27, 135. Это 15 канал. Для того, чтобы его записать, нам необходимо... Нажать на функциональную клавишу и, допустим, удерживаем клавишу M4, то есть последнюю. У нас прозвучал звуковой сигнал и канал записался. И давайте запишем 21 канал. Это у нас город Тюмень. Опять нажимаем функциональную и клавишу М3. Все, у нас прозвучал звуковой сигнал. Чтобы переключать между записанными каналами, нам необходимо сначала кратковременно нажать на функциональную клавишу, а затем кратковременно на клавишу с ячейкой памяти. То есть функция. Вот он 15-й у нас. Вот он 21-й. Для работы на трассе нам необходимо выставить 15 канал. Если в режиме 40 каналов, то у нас на дисплее будет индикация CH15. Если в режиме 240 каналов, то у нас на дисплее будет... Сетка D и 15 канал. Выставляем амплитудную модуляцию и остальные функции настраиваем по желанию.